Окупаемость проекта. В этом видео мы поговорим о том, как считать окупаемость проекта, как его прогнозировать и как это вообще выглядит. Меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров. Ты на канале Финансы предпринимателя Подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, ну и ставь лайк этому видео. Итак, окупаемость проекта. Мы вкладываем в проект миллион рублей. Нам нужно его окупить. Нужно, чтобы этот миллион вернулся к нам, а проект жил своей жизнью дальше. И мы планируем нашу финансовую модель по месяцам. Например, первый, второй, третий, четвертый, пятый месяц. Собственно говоря, вот в первом месяце мы вложили этот миллион рублей. Я напишу тысячу. И мы заработали по этому проекту 0 рублей. Первый месяц работали, ничего не заработали. Такое, в принципе, бывает. И это нормально. Это норма. Потом начали выходить на прибыль 100 тысяч, 300 тысяч, 200 тысяч. Ну и чтобы поймать окупаемость в пятом месяце, я напишу 400 тысяч рублей. То есть прибыль проекта на пятый месяц нарастающим итогом составила 1 миллион рублей. Здесь у нас сумма 5 месяцев. Получается миллион рублей. Мы его в принципе можем забрать, можем... Ну, Фактически мы забирали его по каждому месяцу. Окупаемость проекта у нас составила 5 месяцев. Такую окупаемость нужно прогнозировать в выручке, в себестоимости, в валовой прибыли, в количестве чеков, в рентабельности, в постоянных затратах. Этот миллион мы могли раскидывать по... Каждому месяцу, например, здесь мы 300, 300, 300, 100 вкладывали. В общем, разные такие ситуации. Сверху это прогноз отчета по прибыли, некая такая финансовая модель. Здесь прогноз по тому, как мы будем вкладывать. Это общий план окупаемости проекта. Дальше, когда мы начинаем входить в проект, у нас появляются фактические данные. И мы можем сравнить план-факт окупаемости нашего проекта планируемого и фактического. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На моем канале разобрано очень много инструментов для управления финансами в бизнесе.